Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. В этом ролике хочу вам показать один довольно экзотический инструмент. Cord SFX Myrtle Wood. Эта гитара изготовлена из калифорнийского лавра. Звучание этой древесины такое же яркое и чистое по типу клёна. К этому инструменту применена технология искусственного состаривания древесины. Дека сохнет, звучание становится более громким и мощным. Об этой технологии я рассказывал в предыдущем ролике про гитару Корт. Ссылка на этот ролик вот здесь, переходи и смотри. Гляньте, корпус этого инструмента значительно тоньше и меньше, чем стандартный дредноут, что добавляет нам некоторое удобство при игре. Ну, также ее можно брать с собой в поход. Все-таки инструмент уменьшенный, куда удобнее с собой возить. Но такую красоту я бы, конечно, не стал возить на речку, потому что мало ли что с ним может там произойти. А еще обратите внимание, что нижняя дека у корпуса выпуклая, что добавляет нам открытости в звучании инструмента. Что же по спецификациям в этой гитаре? Верхняя дека из калифорнийского лавра, обечайки и нижняя дека тоже из калифорнийского лавра. Гриф изготовлен из красного дерева, накладка на гриф аванкол, бридж аванкол, колки по типу гровера. Забыл сказать еще, она же электроакустическая, предусиление фишмон. Внешний вид гитары просто песня. Вы посмотрите на эту фактуру дерева. А еще знаете, вы никогда не найдете по рисунку двух похожих гитар. Следовательно, приобретая такой инструмент, в руках у вас эксклюзив. Звучание гитары хорошее, чистое и яркое. И для такого небольшого корпуса оно еще достаточно и плотное. Этот инструмент вывозит как и при живом звуке, так и в электроакустику. Еще хорошее удобство при игре нам добавляет модерновый V-образный гриф. Вообще при первом взгляде на этот инструмент можно подумать, что она стоит тонны баксов. Но это не так. Она продается по довольно демократичной цене. Со всеми вот этими фишками. Вот. Заходи на наш канал, подписывайся. Там ты найдешь еще много крутых и интересных роликов. Жми колокольчик, ставь лайки. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!